Смотрите, да? Поэтому смотрите. Пока вы. Встал, понял? Вот так вот остановился. Вот так вот. Не разбераюсь. Вижу, что я не что я не что я не что я не разбераюсь. выстрел <класс>